Всем привет! В этом видеоролике хочу вам рассказать про одни индикаторы, которые помогут абсолютно каждому зарабатывать на бинарных опционах. Но сегодня у нас воскресенье, сегодня я не смогу вам продемонстрировать то, как он работает, но поверьте, статистика у него шикарная. Сегодня в этом видео я вам расскажу, как установить такой же шаблон с индикаторами, как есть у меня сейчас на записи экранов. И также после установки данного шаблона я вам продемонстрирую одну очень хорошую стратегию для торговли именно в выходной день, именно на Bitcoin. На биткоине долларе мы с вами сегодня хорошенько подзаработаем. Я покажу вам одну очень хорошую стратегию. Итак переходим к первому то есть установки данного шаблона вам необходимо каждому скачать MetaTrade 4 чтобы у вас был вы можете зайти на аль пари скачать себе можете на forex club зайти и там его скачать он абсолютно бесплатный установка там требует только регистрацию и все итак по ссылке в описании вы переходите скачиваете себе шаблон шаблон следующий будет смотрите вот такой вот у вас файл появится вы его просто разархивируете и у вас появляется два вот таких вот файлика. То есть, индюк от русского и здесь шаблон будет. Ну, вам, в принципе, вот этот один будет нужен. Смотрите, что вы делаете. Вы заходите в файл, открыть каталог данных, если кто не знает, как устанавливать. Папка MQL4, индикатор. И вот сюда переносите тот шаблон, который у вас имеется вот здесь. вот прям вот так вот с папкой. Раз, перенесли. Все, затем... Затем закрываете э, платформу meta 4. Обязательно это нужно сделать. Перезагружаете ее, открываете снова. Если у вас нет вот такой вот здесь таблички с навигатором, да, где можно найти индюки, то вы нажимаете на вид вкладку и нажимаете навигатор. То есть сейчас он у меня исчез. Сейчас обратно появится. Вот. Здесь ищите ту папку, которую вы установили. То есть там была папка с названием индюк от русского. Да? Ну это та же папка, что и русский. У меня просто я не перезагрузил, и она у меня сейчас здесь не появилась. Следующее, что вам нужно сделать, раскрыть эту папку, вот здесь минусики, плюсики, раскрываете ее, и все индикаторы, которые там есть, вы перетаскиваете себе, собственно, на валютные пары. И нажимаете разрешить импорт DLL. И затем нажимаете кнопку ОК. И так нужно проделать с каждым индикатором, который есть в данной папке. То есть, и у вас появится вот такой вот шаблон, с индикатором. То есть вы сами можете подогнать для себя, например, цвет да выбрав свойства. Здесь какой хотите цвет, такой устанавливаете. Мне так комфортно торговать, поэтому я создал себе данный шаблон. Затем нажимаете правой кнопкой мыши, выбираете шаблон. И сохраняете данный шаблон Вот нажимаете сохранить там, Например на рабочий стол И сохраняете его под любым названием То есть для того, чтобы потом его установить Да, обратно просто нажимаете шаблон И загружаете шаблон Тот, который вы сохранили Итак, что в этом индикаторе самое херенное Во-первых, этот индикатор Лучше всего применять на 5 минутках И на 15 минутном временном периоде То есть у нас здесь есть автоуровни Вы все их прекрасно знаете видите да то есть автоуровни здесь изображены следующим образом то есть каждому автоуровню у нас есть подсказка здесь не тестированный да например я это сделал для того чтобы новичкам было удобно для того чтобы они понимали хороший это уровень или, или еще не отработан например слабенький уровень допустим вот здесь у нас не тестированный уровень что это значит то есть цена словила свой истинный уровень сходила на самый верх и затем от толкнулась и пошла вниз, то есть и больше этот уровень она еще не тестировала, поэтому он есть, так как он истинный истинный уровень это самый верхний уровень на данном участке и самый нижний уровень, то есть вот они и также есть у нас еще тоже истинный уровень внизу, он тоже еще не тестированный, то есть здесь у нас есть автоуровни и есть объемы объемы это вот в подвале у нас у вас находится некий индикатор, который способствует определению количество покупателей и продавцов. Кого больше, кого меньше, он, вас, он вам будет показывать вот здесь вот. Так, у меня тут запись экрана, просто а, вот этой шляпы, чтобы мне было видно. То есть, вот здесь вот справа количество покупателей, это buyers и sales, это количество продавцов. То есть, мы торгуем только на подходах к уровню. Я вам в понедельник, либо в прямой трансляции, либо в видосе, я вам все расскажу, покажу, как нужно правильно торговать. Сейчас в, я хочу, чтобы вы его остановили и затем уже если я вдруг выйду в прямую трансляцию что он уже у вас был кстати если в понедельник будет прямая трансляция обязательно сейчас подписывайтесь на мой канал ставьте колокольчик для того чтобы мы вместе с вами протестировали э, данный индикатор я торговал по нему всю прошлую неделю но решил записать видеоролик сегодня в воскресенье то есть появился появилась минутка в выходной день вот смотрите на подходе к уровню мы с вами будем создавать сделку то есть если в данной ситуации ситуации у нас присутствует, то есть сейчас у нас график не работает и мы в этот момент не видим количество продавцов и покупателей. да? Если в этой ситуации подходит цена к уровню, то мы видим сам уровень и мы должны определить по объемам количество продавцов и количество покупателей, то есть если у нас преобладает количество продавцов то у нас будет откат от этого уровня если преобладают количество покупателей то у нас э, будет пробитие данной зоны здесь есть еще огромное количество нюансов о которых я уже расскажу тогда когда буду тестировать собственно данную стратегию данную методику а сейчас друзья мы переходим к брокеру Bintrade club ссылочка на брокера находится в описании под этим видео и я вам продемонстрирую стратегию которую применяю на биткоине заходим к нашему брокеру. У нас здесь всего лишь две валютные пары в выходной день. То есть в будний день здесь все четко, большое количество валютных пар. Итак, первым делом нам необходимо выставить одноминутный временной период. Также мы выставляем японские свечи. Уже все стоит. Также обязательно, что мы делаем? Мы берем инструменты. Это очень важно. Берем инструменты и выстраиваем уровни. То есть я себе сделал желтенький. Выстраиваем все уровни, которые здесь имеются. Которые были за последние, например, два часа. Вот вы прям берете и все верхушечки вот так себе делаете. Да? Раз, два, три, там, четыре, сколько у вас их там получится. Вот, все. Затем правой кнопкой мыши мы убираемся, отклоняем. Отклоняем ту херню, чтобы не появлялись еще одни уровни. Вот смотрите, теперь наша следующая задача. То есть биткоин это такая вещь, которая очень часто пробивает и уровни поддержки, и уровни сопротивления. Мы сейчас будем создавать сделки только на подходах к уровню. Итак, ну сделочки будем осуществлять по 5000 рублей. То есть на подходах к уровню. Смотрите. Очень часто биткоин пробивает все уровни. Вот здесь сразу же открываю сделку на повышение. Прям вот три сделочки открываю на повышение на одном месте. Обратите внимание, я не смотрю историю, там, например, трехдневной там, данности. Мне достаточно одного минутного временного периода. Смотрите. Вот здесь, несмотря на то, то, что там у нас сейчас идет нисходящий тренд, друзья, не забывайте то, что это биткоин. Да, можно здесь сказать нисходящий тренд, откаты там и так далее. Здесь это не работает. Здесь не работает. Толчок от уровня. Здесь большая вероятность того, то, что уровень поддержки или сопротивления тот или иной будет пробиваться, но в дальнейшем будет хорошо отрабатываться. Что это значит? Смотрите, когда цена подходит к тому или иному уровню, допустим, вот здесь – После того, как цена откатывается, она снова к нему подходит, но уже так медленно, видите, подкрадывается. Это значит, если она так подкрадывается, то это говорит о том, то, что цена планирует пробитие этого уровня. У нее, видите, она вот здесь, вот в этой вот ситуации, она еще как бы... У нее стоит вопрос она не знает что здесь делать то есть она вот сюда подошла прям уверенно подошла видите огромными зелеными свечами после таких подходов можно ставить на откат данный уровень себя отрабатывал раз ситуация два ситуация да вот здесь вот притормаживал вот здесь отскочил от этого уровня если у вас допустим происходит вот такой вот резкий спад и он происходит до следующего уровня то вы можете с уверенностью ставить на откат Откат. Если у вас происходит следующая ситуация: то, что цена подходит к уровню, и у нее возникает такой момент, как бы вопроса: да, встает вопрос: то ли туда, либо то ли сюда, то это говорит о том, то, что у вас будет пробитие данной зоны либо зоны поддержки, либо зоны сопротивления. Не нужно вам смотреть историю двухдневной данности. Да даже вот вам будет достаточно торговли на биткоине, буквально выстроить график за последние два часа. Сейчас смотрите, вот за последние два часа выстроить данный график и затем продемонстрировать для себя же все уровни поддержки и сопротивления, которые здесь имеются. И обращать внимание на подходы к данным уровням. То есть, если подход серьезно сильный, вот как сейчас, да, то есть можно было заходить на откат. То есть подход к уровню был сильный, была огромная зеленая свеча и была еще огромная зеленая свеча вот здесь. То есть здесь можно было заходить на откат на самом пике. И не нужно э, заходить в сделки, если цена еще не добралась до того или иного уровня. То есть, я рекомендую всегда дождаться, пока цена окажется возле уровня. Не нужно посередине, например, заходить. Так, э, давайте сейчас я немного перемотаюсь вперед. Э, дождусь, когда у нас будет следующая ситуация. И перед заходом в сделку я продолжу запись. Вот смотрите, сейчас цена снова подошла к уровню. И можно взять, здесь еще, например, один уровень нарисовать, то есть вот так вот, примерно по вот этой линии, потому что данный уровень вот здесь вот зайти на повышение после такого отката. Так, все, ладно, уже немного выше зашел, но все же зайдем еще разочек. Вот три сделки я здесь открываю, вот прямо возле нижнего уровня. Почему я здесь добил еще один уровень? Потому что малейшие под уровни, они также имеют вес. Просто смотрите, я вам сейчас покажу точечки, где цена также докасалась этой зоны. То есть вот здесь была остановка? Была. Также вот здесь была остановка? Тоже была. То есть это малейшие уровни, которые также влияют как на пробитие, так и на разворот. И здесь мы заходим после огромного спада вот этой красной свечи, мы заходим в сделку на повышение. То есть, я уже говорил, если такой сильный спад, как это было вот здесь, вот здесь, то есть, большая вероятность того, то, что цена оттолкнется. То есть, вот эти огромные свечи, они очень сильно влияют. И смотрите, если мы сейчас выключим запись экрана, и у нас цена будет не запись экрана, а скриншотер, то и у нас цена будет пробивать вот этот вот уровень, то нам необходимо создать сделку догончиком только уже возле следующего уровня. Это очень важно. То есть, если же у нас цена бы пошла коррекцией вниз, допустим, то мы бы открывали сделку только возле следующего уровня. А здесь у нас остается 62 секунды для того, чтобы дождаться нашей прибыли. То есть обязательно обращайте внимание на уровне, забейте хер на огромную историю, на 5-минутный временной период, на часовой там, временной период. Биткоин не требует данного анализа. Биткоин требует внимания, скорости и вовремя уходить с торговли. То есть заработали вот по такому принципу, который я вам сейчас рассказал. Все, закрыли компьютер, пошли отдыхать на следующий день, там, если это была суббота, на следующий день воскресенье опять сели, если у вас свободное время есть, сели, еще раз также заработали, поставили на вывод, брокер вам вывел Пошли, сходили в кино. Как бы вот так. То есть данная стратегия действительно работает. Не жадничайте на бинарных опционах. Обязательно устанавливайте те индикаторы, которые я вам сказал. Установить. И в понедельник выйдет видеоролик. Полный видеоролик. Где я вам продемонстрирую, как на них зарабатывать. Друзья, всех обнял. на мой YouTube канал. Обязательно подписывайтесь. Потому что будет много познавательного и интересного. Всем пока. Да, не тадим